Ребят, всем привет, меня зовут Вас. Задам простой вопрос. Вы любите читать страшные истории? Признаюсь, я люблю читать страшные истории очень. И вот недавно я задался с простым вопросом. Все эти страшные истории могут быть выдумкой? Ведь почитав одну страшную историю, мы можем ее почитать полнейшей выдумкой, но вторая нас заставит усомниться в том, что это какой-то вымысел. Поэтому предлагаю сегодня разобрать одну страшную историю под названием... Ребята, я недавно прочитал историю, действия с которой реально имели место быть в реальном мире. История крайне трагическая, но в то же время набивает некоторые вопросы. Вопросы эти чаще всего связаны с подтверждением реальности этой истории. действия это реально происходили, но может быть автор все же немного приукрасил свой рассказ? Думаю, в этом стоит разобраться. Но перед тем, как начать рассказ, предлагаю вам послушать фрагмент одной песни. Давайте послушаем. Рассказчик остался анонимным в этой истории Просто массовый психот. Помешательство на одной музыкальной композиции Разберемся Берет история своего начала в 2008 году Началось это все в простой общаге Рассказчик работал на радио И большинство студентов заказывало всего лишь одну композицию И это происходило на протяжении очень-очень долгого времени Одна композиция Одной группы Почему? Учебный семестр закончился Все разъехались по домам но был один парень. Раньше он оставлял кучу интересных постов в Твиттере или же в Фейсбуке. Был общительным на протяжении учебного семестра. Но теперь, после того, как все разъехались, он просто пропадает из сетей. Он ничего не оставляет на своих страницах. Аккаунты просто остаются мертвыми. Вскоре аккаунт дал о себе знак. Все записи были наполнены грустью, скорби о тех временах. И он скучал, он реально скучал о этом произведении. И писал, что он не может нигде его найти. Эта песня просто-напросто пропала. раскачику стало очень жалко этого парня, и он решил ему написать. почти, как дела? Что случилось? Парень написал, что у него все хорошо, и не следует ли есть его проблемы. раскачик решил найти это произведение, и это вслать этому парню. Ведь он просто загнивал от того, как он хотел найти эту песню. Он облазил кучу формов. И сайт Писал под топами хитов 2008 года на ютубе Никто не отвечал, никто не знал это произведение Оно как воду кануло Его как будто не существовало Вдруг на почту рассказчика пришло письмо С очень интересным содержанием И в этом письме была эта песня Но Этот парень Ему же эта песня не нужна была Этот парень совершил самоубийство По предварительной версии Ударив себе в лицо два раза ножом когда рассказчик открыл письмо, в письме был огромный текст и это самое произведение. Писал один из работников. Он работал на той студии, где группа писала свои песни, включая и этот трек. Этот работник рассказал историю этой самой группы. И тут тоже было не все так чисто и гладко. Тут котик. Давай снимай дальше. Ты котика видишь? Да. Подзум котика. Я ой, какая мяшка. Под я а куда ты? А, я не успеваю. Это произведение солист группы посвятил своей девушке. О, умершей девушке. Ровно за месяц до записи этого трека одна из солисток этой самой руки попала в страшную марию. Красивая девушка превратилась в страшное чудовище. Она потеряла глаз. Лицо стало просто искаженным от кучи гематом. Садин и шрамов. Она этого всего просто-напросто просто не выдержала и покончила жизнь самоубийством. Садин решил почтить ее память и записал песню, посвященную ей. Как только это произведение вышло, оно начало созревать все музыкальные чарты 2008 года. Фактически ни одна радиотрансляция не обходилась без того произведения. Тут же и у группы начались проблемы один из менеджеров предъявил за то, что песня вышла без его ведома. Он пытался сделать так, чтобы эту песню убрали. Он пытался уничтожить их карьеру, но у него ничего не получалось. Но в один прекрасный день этот менеджер сказал, что все из этой группы закончат жизнь так же, как эта солистка, которая покончила жизнь самоубийством. Странности не заставили себя долго ждать. Со всех радиоканалов начали звонить и угрожать заставляли просто каждый день включать это произведение что это массовый психоз помешательство на одном треке непонятно теперь вернемся к вопросу куда же пропало это произведение оказывается здесь не обошлось без вмешательства правительства с помощью федералов эта песня была полностью изъята из всех радиоэфиров по непонятным причинам. Диджеев, которые пытались впустить это произведение в эфир, просто-напросто задерживали. Но! Есть еще один момент. Все из этой группы, по некоторым данным, покончили жизнь самоубийством. А теперь вспомните, что им судил менеджер. Неужели эти слова были настоящим? ПОКЛЁТСИМ. И главное, что сказал этот работник, Стоит это произведение слушать более нескольких раз. Также работник написал примерно как совершили самоубийство солистору. По его словам и по словам очевидцев, они Разрезали себе голову стеклом При этом оставив записку Которую они писали Что только таким образом Эта песня окончательно исчезнет Я думаю вам очень интересно узнать Как же называлась эта песня Ведь эта песня реально существует Песня называется See you after, baby Группы Symmetry Icon Самое время разобраться во всей этой истории и поставить точки над и. Сюжет вы теперь знаете, ну и будем потихонечку разбираться. Первое, в чем я хочу разобраться, это суицид того парня, который покончил жизнь, исходя из рассказа, из-за песни. Мне кажется, здесь слишком мало информации, которая наводит на то, что именно песня стала с причиной суицида. Давайте рассуждать логически. Я думаю, рассказчик не стоял со свечами каждый день возле этого парня и не наблюдал за его жизнью после, как бы, института и после жизни в общаге. И если осуждать здраво, то в жизни человека может произойти куча проблем, куча жизненных ситуаций и некоторые из Естественно, могут натолкнуть человека на суицид, что, конечно же, не выход в любой из проблем. Вот вам простые примеры. Проблемы в личной жизни, там, проблемы со здоровьем, большие проблемы на работе, долги, обильный стресс может не с головой, чтобы было не в порядке. Кстати, по-моему, у любого человека, который суицидничает, проблемы с головой. Обильные такие да. большие. Может быть, у него был один родственник на всем белом сети, который скончался, и парень понял, что ему лучше не следует находиться в этом мире. Так что я 85% даю на то, даже 90%, что здесь никакой нету мистики. Это банальная ситуация, которая может произойти с любым человеком, у которого крыша поедет на бихрень, и который решит, что ему в этом мире больше делать, то, собственно, и нечего. Здесь, это никакой мистики. обратим внимание на тот момент, когда песня исчезает по непонятным причинам из за всех радиоэфиров, а потом оказывается, что здесь дела взяли под свое крыло федералы и песня пропадает. Мне кажется, самое простое объяснение это то, что тот менеджер, который решил, что нельзя было выпускать песню без его ведома и который решил прикрыть как бы, деятельность этой самой группы, все-таки добился своего, добился того, чего хотел. Возможно, у него была подпорка среди влиятельных людей, а то влиятельных компаний благодаря возможной поддержке он смог добиться того, чтобы группу сформировали, песни могли тоже везде как бы подчистить. А вот это, которая оставилась с ее Автор Baby, мне кажется, это просто у кого-то все-таки из -за работников завалялось, и он решил немножечко поднять себе репутацию, и был эту песню в доступ свободно. И мне что-то кажется, что здесь тоже нету никакой мистики. Как бы это возможные махинации того самого менеджера. Ну а что касается мистической части этого фрагмента, то мне кажется, все-таки рассказчик, автор этого рассказа, все-таки немножко решил приукрасить. Ранее я это не упомянул, но сейчас скажу, что история появилась изначально на американском сегменте. Ну а далее уже переведена была на наш. Ну а здесь, естественно, что-то мог приукрасить американский автор, ну и наши, естественно, тоже, я думаю, не сидели сложа руки и не просто приводили, а могли тоже чуть-чуть-чуть что-то добавить и чего-то могли и приукрасить. Так что я даю 80%, что здесь нет никакой мистики. Как я говорил ранее, песня реально существует И мы решили повести небольшой эксперимент Я позвал своих очень хороших друзей И мы дали им послушать эту самую песню Давайте посмотрим на их реакцию Реакция на это мистическое произведение полнейшая фигня, потому что песня обычная, детская. Помните, раньше делали для детей короткометражки для букв, для чисел, чтобы они хорошо их учили? Вот такой же звук, такая же мелодия? очень милая, очень детская. То есть придумали просто фигово, то есть... Если бы там была бы, я не знаю, песня, которая нас просто, для что ты ее слушаешь. Но не думаю, что эта песня как-то повлияет на взрослого человека, психически активного человека, который не имеет проблем с психикой. Человек все-таки во... воодушевляющий и веселенький. Песня норм. Ну, типа обычная песня. Нет, суициднуться не захотелось от нее Нормальный трек, для 2008 еще классный, мне кажется До сейчас даже ничего так Ну, обычная песня, по-моему Если кто-то и суициднулся из-за нее, это только потому, что он дурачок Вот и все Придумали историю дурацкую Ну, типа, про любую песню можно сказать, что из-за нее суициднулся кто-то И, возможно, даже это будет правдой Просто потому, что Это как тот чувак, который, как его зовут? Который из-за «Мы, возможно» Знаешь эту песню? Не знаешь? Ну, это «Мне придется убить тебя» Вот это не знаешь? Только так я буду знать точно, что между нами ничего никогда уже не будет возможно. Ты не слышал эту историю про чувака, который выпилил свою тёлку и написал пост огромный в интернете? Исаков, Данил Саков, по-моему, его зовут. Он, короче, пришел, это уже не фай, он пришел там домой и задушил свою девушку, потом ее зарезал, короче, изнасиловал там несколько раз и про все про, все про это написал в интернете, там такой большой-большой пост. Я потом сам выпилился, он повесился на шнурке, там, <-то> вообще интересно. И он там пишет про то, что никогда не слушайте песню «Мы возможно», потому что, типа, она призывает к убийству. Ну, это бред, типа, такой, такой же бред о том, что песня может вызвать, это просто человек больной, блядь, был, вот и все. И все. Песня на самом деле прикольная, но мне не понравилась минусовка. То есть, если бы не минусовка, было бы намного круче. Ну, поспокойнее, не такую там. Мне кажется, оно подходит больше тем людям, которые подростки в каких-то загонах. Достаточно интересненькая, в принципе. Звучит забавно. Инструментал тоже присутствует прикольный. Вокал такой. Мне показалось, что даже с автотюном был. Но сама песня неплохая. Вот. Я, я, в принципе, в аудиозаписи добавил, может быть, послушал. Ну, а вот эта вот мистификация о том, что люди действуют в инциденте? Ну, вот если вот прослушиваю эту песню и думаю вот, про этот инцидент, можно сказать. Ну, вот, становится достаточно, можно сказать, жутко, что ли, ком в горло накатывается. Ну, как бы это же миф, да? То есть это еще сто процентов не доказано, но все равно становится жутко. А теперь затронем суицид участников группы Семицы Айкон Здесь было сложнее Дело в том, что когда я решил найти информацию об этой группе в интернете Меня ждал очень интересный момент В интернете просто-напросто нету никакой информации Ни о группе, ни о участниках В есть только одно это произведение И больше ничего Если да вот, то здесь тоже можно разобраться во всей ситуации и мне кажется, что здесь тоже нет никакой мистики мне кажется, что здесь не было никакого суицида. И все участники даже, возможно, и по сей день живы и здоровы. Возможно, эта так называемая смерть была создана для того, чтобы обо, обо всех участников группы просто-напросто забыли. Единственная смерть, которая имела место быть, мне кажется, в этой истории, это смерть и суицид девушки солиста А вот что касается участников, мне кажется, что это была простая мистификация. Никакого суицида здесь не было. Хотя, возможно... Здесь и есть какой-то момент, связанный с смертью. Я ставлю 70% на то, что это чистый водопрос. Но 30% я все же оставлю. Как что-то мистическое. Знаете, у меня есть тут один вариант, который я тоже хочу рассмотреть, и он связан с этой историей в целом. И у меня тут появилась мысль, что, возможно, никакой группы и не было вовсе. Мне вот кажется, что это простой пиар-ход со стороны автора. Возможно, даже сам автор и написал это произведение, и решил таким образом его прорекламировать, заммистифицировав свою работу. То есть человек читает историю, а потом он видит название, им становится интересно, что это за произведение, собственно. И он начинает искать в интернете и находит это произведение. Думаю, любой человек может создать свою какую-то работу. Даже я могу создать какое-то видео. Написать по нему историю. оставить там название и ссылку на YouTube. Человек это будет смотреть. И все. Ребят, огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился подобный контент. Если вы хотите продолжения и подобных роликов, то обязательно напишите об этом в комментарии. Мы найдем еще одну страшную историю, основанную на реальных событиях, и проверим ее от А до Я. И исходя из всего, либо проверим полностью, либо подтвердим мистику в том или ином рассказе. Огромное спасибо, что посмотрели. С вами был я вас. Всем удачи.